Блин, да нет, что, опять? кровать Я офигею, вообще. Давай новая кровать какая-то, на ней возродимся, посмотрим, что там. что то я не могу. Ну ладно, давай, так. Тут троглодит, но его убить нечем. Кто-то на том? Что ли? Нет, троглодит. Какой -то... Блин, ну из воды вылазит, ползает. Такой весь шипаховый. За с него еще падает этот нефть. нефть. А этот его Ну вот так ладит, я ей говорю. Так, что им всем надо? Почему они все сюда лезут нас рейдить, я не могу понять. Потому что там видишь, все как бы возрождаются, не знаю, печали, Ну эти выйти на плоту приклыли, чисто, знаешь, рейдят чуваки. Всех подряд. Я сейчас пытаюсь коня затонить. Ты морковку нашел? Морковку нашел. Ну, шесть нашел, сейчас еще собираю. А, где на полянке нашел где-то? да ну там есть такая поляна как знаешь грядки короче ну игровые такие и там прям ту испавнится по 40 штук морковки ну, там чуваки тамят, короче лозавры и все учащие а ты попросить дайте морковки чуть-чуть а как морковки по <связь> не знаю Сейчас придумаю, подожди, сейчас я придумаю. Так, что там есть? Там есть кератин. Кератин будет морковка по-английски. По не, каратин, не кератин, а каратин, во. Что кератин в шуках этих. Точно а? не морковка. Каротин. Да-да, в морковке много каротина. Точно знаю да как так у нас дом кирпичный дом они нам него ломают постоянно кстати ты знал что сделали короче факел Традона отпугивает традонов отпугивает да то есть с факелом они на тебя по идее не должны нападать но они как бы днем же не адрес такие типа, вот, mm -hmm. подобные цветом короче, тоже ночью боятся самое любимое мое занятие это вот зайти фармить память новое новое молот... зайти молот... да, да, в да, память да. да новое новое новое новое новое новое новое новое новое новое никого, нету, ни дверей, никого. Все вручную. Кто-то этот прилетел? Грифон. Кто трой? Не знаю, я не вижу пока. Эклипс. Эклипс. Он мне, по походу, притамить хочет. Чем он тебе томит, что ли? Нет. А что делать? Палит мой трайп. Нет, не надо было ему локал написать. Как не поймешь, что ты его написал. Ну, если он мне пишет хай. Я пишу аккаунт. Сейчас он мне будет ну, значит, кидать всякую кидать, фигню. Да. Будет численнее наверное. Или крафтит стрелы. А, да, он бы на грифоне тебе по убил. Да он уже да, меня он хватал уже... на, на, на шипы бросал на меня. А, ааа, а, а, а, а давай, а а а давай. А О, он меня подкармливает, спасибо, спасибо. Спасибо, Жанин давай мясо дал. Вот так вот и бомжуем, блин. Так. Че делаешь? Металл ищу. Металл, хорошо. где-то я же здесь был. Вот он. Так. Опа, не разбиться бы. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Вас так лес, так лес, так старался. Не получилось. Ну ладно. Ух. Чуть не убился. Сейчас сделаю всякие кироку Ой, без штанов. Так, 16 металлов. 16 металлов. Вот я кормились. Кормились прям такие. Пойду. Там где идея-то. Вот она. Печь. почему так путаются мысли почему? Часто меркнет свет. И я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. Ой, ой. Че? Тут женщина бегает или мужчина? Куда я худая? Сейчас будет меня убивать, захотеть меня, наверное, убивать. Наверх побежала куда-то. Самочка. Прям перед носом выбежала, я ж напугался. Ох, к нам птичка опять пришла в гости. Пойду поздороваюсь. Да что ты? Пикс, пикс, пикс. Вы немножко перегружены. Ч ⁇ птичка говорит? Я еще не ходил, не узнавал. Камень. Так, а чем мы птичку будем разделывать? Топором? Топором. А где птичка? Убежала. Птичка ты... ой, убежала. Не убежала птичка. А, мясо принесла с кожей немножко. О боже мой! О мой гад! О нет! О нет! Я тебе расскажу, ты все равно не поверишь. Нет, конечно. Дядька, не трогай, не трогай, не трогай. Иди отсюда. Короче, ой тут такие движники ой моха ну расскажи мне Скажи, ключи, да. Ключи, да. я такой стою разговариваю с птичкой никому не мешаю слышу топот поднимаю лицо и знаешь что я вижу? что? пробегают 4 или 5 аллазавров мимо меня Просто а пробегают. Будете, ты, ну, ты, ты же не... Ты... <связь> <зародить связь> <ж> не веришь <связь> мне, да? Почему нет? И потом мужик такой стоит на, на приступке такой на медведе. Ааа, медведь так помахал рукой и убежал. Ааа, да, вот они томили. Блин, да они наверху лазают все. Походу не это, не тамленный, чувак. На да не-не, он не томили там Он Может там фармят мясо? И на горе. Мне страшно, я боюсь, но я иду туда все равно. Ах, ну я металла немножко там, прям немножечко. Блин, а как спуститься теперь домой-то? Нет, нет, нет, нет, нет! Нет! Нет!